Коллеги, я вас приветствую! Сегодня у нас факт по программированию 29, у нас несколько вопросов, я покажу чуть позже, а перед этим хочу поблагодарить тех, кто смотрит, кто комментирует, кто спонсирует канал, это очень важно для меня, помогает мне некоторое время проводить больше на видео, то есть чем больше спонсоров, тем больше видео. Итак, поехали! А, на сегодня у нас 4 вопроса, они у вас на экране И перед тем, как начать, э, я вам напомню, что лучше подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео, если они, конечно, вам нравятся Вот, и, э, ну, давайте приступать Итак, вопрос номер 132, он первый на сегодня, и звучит он следующим образом Как лучше э, перехватывать исключения в одном блоке через Switch или в разных через Sketch? Давайте для начала ознакомимся тем, какие варианты обработки исключений существуют И в данном варианте, который сейчас вы видите а, Это стандартный способ использовать try Catch на каждый из типов исключений Потому что исключения могут возникнуть как в этой строке, так и в этих двух И суть сводится к тому, что в каждом типе исключений а, производится кастомный да, То есть свой собственный вариант обработки этого самого исключения Далее посмотрим другой способ, который позволяет перехватывать ну, также, ой, прошу прощения, также через try Catch, но уже э, на данный момент мы используем несколько и соответственно, для этих всех трех будет обработан результат только одним образом, то есть вернется минус один То есть в первом варианте мы для каждого использовали свой кетч и в нем делали свою обработку Здесь же на самом деле мы для всех трех используем одну обработку Ну в общем-то это наверное тоже имеет место быть в некоторых вариантах Следующий способ обработки это опять же тот же самый try, тот же самый catch но внутри уже catch есть switch, который путем приведения через кейс э, свою обработку для каждого из типа исключений ну тут в общем-то тоже все понятно и видимо вопрос как раз стоял в том, используем мы один catch или catch со switch. но это еще не все, давайте посмотрим на следующий вариант использования тут тоже switch на самом деле но э, ну, вернее, есть тот же Try, тот же Catch, но внутри него уже есть Switch, ну, который использует более современный для C-Sharp -а, э, обработку вот этих самых исключений. Опять же, у них э, своя собственная реализация обработки. Итак, вопрос-то и следующим. Какой из этих способов на самом деле... Собственно говоря быстрее, производительнее и все такое. Скажем честно, что обработка она равна и потому, что если вы используете много кетчей, то компилятор автоматически добавляет тот же самый свич и теоретически эти механизмы работают одинаково по времени. Если, конечно, не включается теле человеческий фактор, когда вы кэч со свичами начинаете реализовывать какие-то конструкции, ну, достаточно медленные, например, if-else или еще что-то такое, но я имею в виду в концепции э, свича внутри или вместо свича. То есть вот эта конструкция будет работать медленно, потому что if-else сам по себе является медленной операцией в c sharp. Другими словами, если вы используете э, catch э, много кэче, да, то есть э, в комплекте встраиваем, и кэтч один со свечами, то производительность от этого не хромает. Все хорошо в меру, как говорится. И это нужно понимать. Итак, следующий вопрос у нас номер 133, и звучит он следующим образом: что лучше использовать: вар или явный тип. Ответ будет простой, собственно говоря, фиолетово, как вы будете использовать, компилятору наплевать, VAR это синтаксический сахар, и если вам удобно, используйте VAR, если нет, явный тип, ну, я просто работал в некотором количестве компаний, которые имеют определенные договоренности, используют либо то, либо другое, и 90% компаний используют в договоренностях конструкцию VAR, все итак вопрос номер 134 сколько обычно nugget пакетов от сторонних разработчиков вы используете в своих проектах ага. а что лучше использовать чужие э, что лучше использовать чужие или писать свои ну смотрите тут на самом деле такой непонятный для меня вопрос смотрите разные пакеты делают разные варианты э, функционала есть пакеты которые давно уже реализуются и могут делать чудные магические вещи, а есть пакеты, которые сделаны ради пакетов или они какую-то узконаправленность имеют, или допустим перестали развиваться. В общем, на самом деле, смотрите, все очень просто. Я чаще всего использую пакеты, которые уже давно использовал, то есть, ну, например, автомаппер, медиатор, Microsoft Identity да, В общем, такие пакеты, без которых достаточно сложно жить И э, они, в общем-то, сделаны на самом деле хорошо и качественно Доказали свою эффективность э, Ну, не будем углубляться в подробности Писать какие-то пакеты, которые делают достаточно мощные вещи и существуют давно Ну, нет необходимости Но есть пакеты, которые, в общем-то они существуют, э, они выложены в open source и это дает возможность посмотреть, как они реализованы и если я нахожу вариант э, улучшения этого пакета то я, в общем-то, делаю свой пакет не скажу, что я это делал часто, но тем не менее так так бывает иногда, когда делаешь или какие-то замечания, или какие-то дополнения, или в общем-то меняешь реализацию, э, я тогда делаю свои. Но так, чтобы специально изобретать свой велосипед, нет такой задачи у меня нет. Поэтому, отвечая на первую часть этого большого вопроса, то э, все зависит от того, какой проект обычно там, ну, ну допустим, для микросервисов э, шаблонов, которые есть. Э, на гитхабе в открытом виде я использую по-моему 9 или восемь нугит пакетов от сторонних разработчиков но бывали проекты когда я использовал и допустим 20 нугит пакетов но с другой стороны чем меньше сторонних э, пакетов вы используете тем лучше почему потому что существует вероятность что какой-то пакет перестанет развиваться при переходе на версию каком-нибудь э, .net нет -а следующего до да? сборка останется устаревшей. В общем, чем меньше зависимости, тем лучше. Об этом э, говорит принцип <смех> Single Responsibility, то есть э, каждый пакет должен что-то делать одно, но если этих пакетов много и этим собирается а ваше приложение, то э, связанность получается очень жесткая. Чем меньше пакетов, тем лучше, и поэтому, собственно говоря, я и делаю иногда свои собственные пакеты, выкидывая ненужное и включая нужное для конкретного проекта, чтобы универсализировать его использование для конкретного приложения с возможностью использования в других приложениях. Ну, вот как-то вот так вот. Итак, следующий вопрос номер 135. Вычитываем следующим образом Event Sourcing и Event Driven Architecture. В чем отличие? Ну, надо сказать, что отличие во всем Это абсолютно не связанные между собой э, Два подхода Ну, подход и паттерн, да Если event-сорсинг это паттерн Event-driven-architecture это подход И они похожи только потому, что у них название Слово event Сравнивать их это все равно, что сравнивать Красного и красивого, потому что Это корень один А смысл имеется абсолютно разный У каждого из понятий Чтобы было э, понятно, опять же Event sourcing это паттерн, который складывает в базу данных события по изменению состояния объекта. То есть у вас э, в базе данных хранятся события, которые изменяют состояние объекта. Таким образом, обрабатывая эти э, состояния в этой базе данных, вы можете восстановить состояние объекта на текущий момент или там на год назад или там на месяц назад, то есть это как раз ивентсорсинг, который работает именно с состоянием если у объекта нет состояния, использовать венсорсинг, это ну, как минимум неуместно а как максимум это может привести к большой боли, то есть паттерн ради паттерна, мы уже где-то говорили в каком-то видео о том что такое венсорсинг. И поэтому, еще раз повторюсь, event sourcing это состояние объекта, который хранятся в базе данных, по которым можно состояние объекта восстановить или посмотреть там на какой-то период. Это принцип, который используется именно вот в этом паттерне. Если говорить про Event Driven Architecture, то это архитектурный подход, который использует события для коммуникации между сервисами. То есть есть пачка микросервисов или сервисов, если хотите, которые между собой обмениваются этими как раз ивентами, а, этими событиями, внутри которых могут быть а, и состояния в том числе, и а, какие-то команды, и вот этот подход как раз ну, абсолютно диаметрально противоположен тому, что был описан в Vend сорсинг. Не надо их путать, это два совершенно разных человека, если так можно выразиться. Так следующий у нас э, следующий у нас спасибо за внимание. Больше на сегодня вопросов нет. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите правильный код.